я доктор не болит мы с вами узнаем почему туберкулезная палочка начинает размножаться в организме и люди заболевают туберкулезом в настоящее время практически каждый третий человек в мире инфицирован бациллами туберкулеза значит ли это что все они больны туберкулезом нет можно жить с туберкулезной палочкой и никогда не заболеть когда же развивается заболевание у каждого человека есть клетки иммунитета который помогает ему бороться с вредными микробами. Хороший иммунитет успешно сдерживает рост туберкулезной бактерии. Но когда он ослабевает, палочки коха начинают размножаться, и человек заболевает туберкулезом. Туберкулезные палочки могут поражать все органы и системы организма, кроме волос и ногтей. Но чаще всего они предпочитают селиться в легких. От чего же иммунитет человека может ослабнуть? Из-за других заболеваний, стресса, плохого питания, малоподвижного образа жизни, недосыпания, курения, употребления алкоголя и наркотиков. Укрепить иммунитет поможет занятие физкультурой, закаливание, сбалансированное питание, хороший сон, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, ну и хорошее настроение. Помните, что туберкулез победим!